Несмотря на то, что конкурс на юридическую специальность очень большой, родители их дети все равно выбирают юридический факультет Казанского федерального университета. Это подчеркивает значимость и престижность профессии. Витрий Леонтьев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.